Впервые, зайдя в игру и немного поиграв, каждый сталкивается с проблемой настройки СНЦ, управления и все, что связано с геймплеем игры. И что делает 90% игроков. Давай, говори, сто, сто. Они бегут искать информацию в ютубе и подобных ютубу видеоплощадках. Так как в это уже стал глобальный вопрос как настроить сенсу, я решил вам запилить краткий обзор. Я научу вас с удовольствием, дальше будет такой. И пока ты лежа за бутером, поглощаешь информацию, прожми свой жирный лайк и скользя жирными пальцами напиши спасибо. Ну а если тебе и это лень сделать, тогда просто обрастай жиром дальше ах да чуть не забыл планируешь развиваться в парлайт? Ах когда тебе понадобится алма чтобы выглядеть на все сто переходи по ссылке и закупайся по самым выгодным ценам. Также вы сможете пополнить сипишки и в Call of Duty Mobile. Итак, зайдя в игру, вам следует шлепнуть по данной кнопке. Если у вас выбраны вот эти две карты, то шлепните по ним тоже. Им будет приятно. Далее шлепок сюда, затем сюда и вас закидывает в рай для обучения и развития вашего интеллекта. И не только. Подходите к оружию, выбираете интересующий вас вид оружие. Затем тащите свой зад различным обвесам, которые есть в игре. Ставите обвесы и легкой походкой плывете к мишени. Как понять, что данная сенса ваша? Ваш прицел не должен перегонять, либо отставать от бегущей мишени. Никто. Далее, вам должно быть Всегда удобно наводиться прицелом 8Х при любом движении и стрельбе в голову. На данном месте вы сможете настроить все, как вам нужно. Также вы можете изучить, какое оружие стоит брать, а какое не особо и нужно. Также вы можете заранее изучить возможность всех персонажей, которые есть в игре в данном разделе. Ну и напоследок, как просили, вот моя сенса, с которой мне стало комфортно играть ну и в принципе все настройки которые я себе подобрал в данной игре тебя лайк подписка комментарий всех благ обнял поднял пока